Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видео обзоре полупрофессиональная линейка инструмента. Это инструмент от компании Sigma. Sigma Mid 60 Набор состоит из 94 предметов. Sigma Mid это полупрофессиональный инструмент, потому что у компании Sigma еще есть Sigma Ultra, это предпрофессиональный, выпускается, и Sigma Grad. Sigma Mid это Нечто среднее, то есть полупрофессиональная линейка. Хотя отзывы по данному инструменту и по ценовой категории, конечно же, э, ну, мало у кого есть по цене и по качеству такие наборы. Поставляется набор, сверху идет бумажная упаковка на кейсе, вот такая одевается, комплектация набора указана. Цельная это хромбана, сталь, материал затопления, два рабочих квадрата, 1 четвертая, 1 вторая, и 94 предмета в комплекте. И также указан адрес, адрес, где производится набор. Это набор производится в Китае, Китай. Хотя компания из Харькова. В комплекте две трещотки. Трещотки здесь мелкий шаг, 72 зуба. Они разборные, имеют реверс, быстрый сброс, рукоятки комбинированные, резинопластик. Длина трещотки под подрат 1,2 составляет 255 мм. Сигма надпись. Сигма на рукоятке, хром сталь указывает. И трещотка под квадрат 1.4, также 72 зуба. Реверс, быстрый сброс, длина трещотки 150 мм. Рукоятка комбинированная, также идет разборная. Два винта сверху и один снизу отключается. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка здесь полностью пластиковая. Есть квадрат присоединительный, можно подсоединить трещотку. Также поставить еще удлинитель можно сюда, в зависимости уже от работ, которые вы проводите. Данная отверточная рукоятка применяется или с головками под квадрат 1,4, для трудонаступных мест, или сюда одеваются биты. Получаем отвертку. Дальше по битам покажу, какие есть в комплекте. Удлинители. Под одну вторую у нас 250 мм удлинитель и 125 Под одну четвертую у нас три удлинителя. 50, 100 и 150 мм это гибкий удлинитель для трудонаступных мест. В 108 наборах есть такой же самый набор, в 108 предметов там гибкого удлинителя нет. Удлинитель 250 мм под одну вторую также применяется как Т-образный вороток. Есть специальный вот такой переходник. Переходник можно применять отдельно для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую. То есть использовать решетку под 3 восьмых. если у кого есть комплект. Два кардана под одну четвертую и под одну вторую карданы здесь скреплены ставками металлическими Т-образный вороток есть под одну четвертую также с плавающей головкой Две свечные головки, 21 и 16 мм. Внутри есть резиновые вставки. Так, и теперь головкам. В наборе идет шестигранный профиль. Головок под 1,4, здесь 13 штук, отряд. Самая маленькая 4 мм. И самая большая здесь идет на 14 мм. И головки под 1,2 дюйма. Общее количество 18 штук. Самая маленькая 10 мм. И самая большая 32 мм. 6 граней. Вес головки 32 мм. Составляет 210 грамм. Логотип Sigma э, на головках на металле. И также Sigma логотип есть на каждой единице инструмента, которая в комплекте идет. В верхней крышке набор бит. Есть биты под 1,4, которые прессованы в головку, или прессованы еще в переходник. Здесь шестигранный профиль, есть профиль торкс, крестообразные и шлицевые. Биты подписаны на пластике, есть размер ячейков, которой лежит бита. И биты под квадрат 1,2, также шестигранные, есть крестовые, шлицевые и биты торкс. Они применяются с переходником. Вставляете нужную биту. Дальше можно вставлять и переходник. И головки длинные. Общее количество длинных головок 12 штук. Самая маленькая у нас 6 миллиметров и самая большая на 19 чего нет в наборе и чем отличается от 108 набора потому что часто задают здесь нет головок торкс но есть вместо головок торкс длинный удлинитель то есть если вам торкс не нужны биты э, торкс присутствует но головок торкс нет, только 6 и здесь нет набора ключей то есть если вы хотите уже полный комплект вам придется докупить еще набор комбинированных ключей Здесь Наборе его нет. В верхней крышке инструмент хорошо защелкивается и не выпадает при закрывании. Кейс у нас цельнолитой. То есть зависа нет посередине. Запирание на вот такие вот пластиковые защелки идут. Дальше покажу. По качеству литья инструмент хорошо отполирован. Нету сколов, нету каких-то неровностей. Нанесено защитное матовое покрытие сверху на этом вопроса нет вес набора составляет 6 кг, 7 килограмм высота кейса 8 сантиметров длина с рукояткой составляет 27 сантиметров и ширина 37 сантиметров вот на такие вот защелки у нас запирается набор Сверху логотип Sigma на верхней крышке идет. Рекомендую к покупке, так как тут хорошее сочетание цены и качества. Ставьте лайк, кому понравилось видео. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.